Ребята, всем привет! Меня зовут Аня и рада видеть вас на своем канале. Также я хочу вам напомнить о конкурсе, в котором вы можете выиграть подарки от меня. Вам всего лишь нужно подписаться на мой канал, также поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые уведомления. Сегодня вы увидите шоппинг-влог, в котором я примерила для вас несколько весенних образов. После просмотра видео обязательно в комментариях пишите, какой образ вам понравился больше всего. Также ставьте лайк под видео, чтобы я понимала, что они вам интересны. Также ссылки на все вещи, которые вы увидите в видео, я оставила в описании. Если вам что-то будет интересно, переходите под видео и смотрите. Всем приятного просмотра! И первое, что я вам хочу показать, это спортивный костюм, светлого цвета. Под него я подобрала белую футболку с интересным ярким принтом. Такие, кстати, футболки сейчас в моде. На штанах присутствуют карманы с клапанами, также отделочные строчки и внизу штаников присутствуют маленькие резиночки в виде манжетов. Также пояс на резинке и со шнуровкой. В мастерке идет широкий рукав, что позволяет легко двигаться. и Капюшон. Так вот выглядит мастерка в застегнутом виде. Серебряная молния идет. Также резиночки на манжетах. И подобрала я белые кроссовки с такой золотистой отделкой. Также я увидела белую футболку с золотым принтом. Она немного похожа на первую. Как по мне очень стильно даже и модно. В этом костюме вы можете выйти как в парк прогуляться, так и выйти в город за покупками. Костюм состоит из эластана и полиэстера. Следующий образ, который я подобрала вам, это джинсовый тотал лук состоит из куртки и джинсов куртка светлого оттенка идет с потертостями также присутствуют стандартные карманы и серебряная фурнитура джинсы на высокой посадке с поясом который можно потом легко снять также карманы и маленькие защипы. Также я подобрала черную тоненькую трикотажную кофточку, которая идет со строчками под имитацию корсета. Сейчас, кстати, очень модно такие носить. И зеркальные очки круглой формы. Как по мне, они сюда очень подходят. В этом образе вы можете также прогуляться, сходить на свидание или в кино. Вам будет комфортно и уютно. Следующий образ очень похож на предыдущий. Я всего лишь изменила жакет и джинсы. Джинсы тоже идут светлого цвета, укороченный низ, обычные стандартные карманы, также присутствуют потертости. Трикотажную кофту я оставила ту же, черного цвета. Жакет клетчатый, присутствует двубордная застежка, также карманы, присутствуют пуговицы на рукавах декоративные и широкий воротник с лацканами. Этот жакет можно носить как в расстегнутом, так и застегнутом виде. Он смотрится в любом образе прекрасно. Мне он очень сильно понравился. Может быть я его заберу даже, куплю себе. Стиль получился прекрасный. Очки я оставила те же и присутствуют покасины черного цвета. И последний образ на сегодня – это джинсовая куртка и легкое платье черного цвета в зеленый мелкий цветочек. Джинсовая куртка oversize. Также присутствуют стандартные карманы и серебряная фурнитура. Зеленое платье легкое очень и в нем не жарко, комфортно. Рукавчики идут со складками и манжетом. Также присутствуют черные маленькие пуговички. Воротник стойка. Платье идет на застежке длинное. Под нее вы можете в принципе любую обувь надеть. Но я подобрала такие черные с экокожи сапожки с серебряной фурнитурой. Также присутствует пояс к платью. Вы можете его завязать как посередине, так и сбоку. Образ вышел очень легким и романтичным.